Продолжаем рассматривать задачи на определение пюр внутренних силовых факторов. Мы рассмотрели метод сечений, то есть метод рассмотрения равновесия отдельных мысленно выделенных частей, мысленно отсеченных частей конструкции в проведенном сечении. Очень часто этот метод называют РОЗУ РО Оп, Извиняюсь Метод РОЗУ Или как говорят Дай РОЗУ РОЗУ то есть рассечь то есть мысленно провести в нужной точке сечения, например, в точке С. Отбросить, то есть отбросить одну из частей и заняться рассмотрением чего, заменить до да, заменить действия отброшенной части значит, внутренними силовыми факторами. Ну, их мы приводим к простейшему виду, то есть к одной силе и к одному моменту. И уравновесить, то есть написать уравнение равновесия для рассматриваемой части. Вот это у нас метод РОЗУ, то есть метод сечения. Напомню, что по третьему закону Ньютона, я уже говорил, это да, абсолютно неважно, какую из частей мы будем рассматривать. То есть, если мы рассматр... записали вот эти наши уравнения сейчас для сечения 1 в точке А, то есть вот мы дали РОЗУ, что называется, то есть метод розу использовали, вот рассекли, отбросили, заменили действие отброшенной части вот этими двумя нагрузками и вот написали условия равновесия. То есть все то же самое можно было бы сделать и для... То есть это давайте запишем F1A, а, FA. F1. А это давайте запишем... F а по третьему закону интону, с какой силой вторая часть действовала на первую, с такой же первая будет действовать на вторую, только противоположно направленную. То есть это будет FA'. И то же самое будет касаться чего? моментов. То есть это будет штрих. То есть, решая их, мы получим, в общем-то, одинаковые по модулю. То есть FA будет А FA'. Но разные по направлению, то есть если мы вектора будем определять, то эти вектора будут что одинаковы по модулю, но противоположны по направлению FH'. То же самое будет касаться и момента MH' они будут одинаковы по модулю, то есть мы либо так решим, если же мы определяли вектора, эти вектора будут равны по модулю, но противоположны по направлению. Поэтому какую из частей брать с точки зрения сопромата, абсолютно не важно. Естественно, вы понимаете, что для второй части здесь мы бы брали соответственно, внешнюю нагрузку, которая приложена ко второй части. То есть мы бы решали уравнение сумма P внешних сил, приложенных ко второй части, плюс штрих равно нулю И сумма моментов, приложенных ко второй части, плюс штрих равно нулю. Итак, вот это у нас метод сечения. Он позволяет ввести в уравнение равновесия внутренние силовые факторы и таким образом мы можем по каждой точке сечения определить этот внутренний силовой фактор. То есть фактически мы для бруса вот прямолинейного мы будем определять что внутренние силовые факторы в каждой точке вот наш брус фактически да вот он вот это его продольная ось z и вот мы определяем фактически например мы определяем продольную реакцию то есть мы строим эпюру z что это означает вот в этой точке это, допустим у нас нулевая точка это точка l длина бруса вот в этой точке z мы определяем вот с помощью розы, вот этого метода розу, мы определяем эпюру n в точке z1. z1. Определили, она равна вот этой величине. Там здесь мы определили в z2 точки, она определяется, она равна вот этой величине, n2 и так далее. n3, n4, n5 мы здесь построили. То есть фактически мы построили что? Какой-то график. Распределение вот этой нагрузки. Допустим, мы, я говорю, мы искали вот эту составляющую, то есть n. Ну, мы, в общем-то, модуль искали. Модуль определяем из этих уравнений, когда мы в координатах пишем. Вот мы определили модуль. То есть, что выходит, мы построили просто что? График n от z. Почему же мы тогда его называем отдельно эпюрой? И вот здесь вот надо вам разобраться с тем, что называется правило знаков. Именно это правило отличает правило знаков. Именно оно отличает эпюру от графика. Напоминаю, мы начали с того, что эпюра это почти график. И все-таки вот отличие есть. То есть, если бы мы решали вот это уравнение. То есть мы его спроецировали на оси x, y, z. То есть вот эти все вектора мы спроецировали на оси x, y, z. Но мы посмотрим, как это делается чуть позже. Мы бы решили его, это уравнение. Мы бы действительно определили величину, вот в данном случае, что n, z. То есть составляющей вот этой силы f, a на ось z. То есть из уравнения равновесия, из уравнения равновесия, мы находим составляющую силы А на ось Z Но, дело в том, что если мы, мы системы координат выбираем достаточно произвольно, как я уже сказал Многие авторы до сих пор делают это достаточно произвольно Я уже об этом говорил в первом фрагменте то есть, стоит поменять, например, направление оси Z на противоположное. Все знаки, соответственно, здесь вот в этом уравнении, они изменятся. То есть, мы будем решать вот это уравнение. И все знаки, соответственно, проекции на ось Z изменятся. Соответственно, F, A, Z тоже изменится. Так вот, когда мы рисуем Эпюру, мы не чертим вот этот график. То есть, мы не чертим график N от Z. Мы используем правила знаков. И на Эпюре мы откладываем именно модуль той или иной силы или того или иного момента, то есть того или иного внутреннего силового фактора, согласуясь с правилами знаков для этих внутренних силовых факторов, а не с правилами значит, действий векторной алгебры, когда мы решаем уравнение равновесия. Какие же эти правила знаков, то есть именно этим эпюра отличается от графика. На эпюре мы откладываем, она подчинена правилу знаков, правилам, точнее, для каждого внутреннего силового фактора свои правилам знаков. Эти правила соотносят знак вот этого самого, то есть положительный он будет или отрицательный. Например, если продольная сила, фактически какое, какое напряженное деформированное состояние испытывает тело, когда в нем действуют только продольные силы. Это мы знаем растяжение, сжатие. Так вот, и, например, вот сила, которую мы вычислили в точке N2, она что делает? Она сжимает, то есть график вот этот. То есть, если бы мы вычисляли по правилам векторной, то есть это у нас N2, внутренний силовый фактор, вот в этом сечении. Если бы мы вычисляли по правилам действия векторной алгебры, то есть Nz у нас было бы каким? А3 отрицательным. А по правилу знаков, кстати говоря, оно здесь тоже будет отрицательным, но это совпадение. Мы будем строить эпюры именно по правилу знаков правило знаков будет соотноситься с тем, как деформируется рассматриваемая, то есть отсеченная вот эта выделенная часть. А если бы мы поменяли направление оси, проекция бы поменяла свое направление, то есть она бы стала положительной. А вид деформации остался бы тем же. То есть эпюра нам в сопромате, конечно, больше говорит о деформации рассматриваемого тела, чем простые действия правилам векторной алгебры, например, в соответствии с законами теоретической механики.